Пронеслась баталия кровавая и, я надеюсь, очень интересная и яркая У микрофона Александр Найф смирнов Коса смерти в синем углу ринга и в красном углу ринга. Команда Ripe Wizards Ребята на карте Тускан будут выяснять, кто же из них пройдет в полуфинал Где их уже ожидает коллектив Зэк Тим А я напоминаю, что это Legendary One Hall Number Two My Perfect English, yeah, да yeah. Итак, ножи достаточно уверенно, кстати говоря, проводят коса смерти. Четыре в одного. Достаточно результативный, пока, как по мне, размен. Закладка прикоп забирает Дашира. Следом... И еще один минус по э, Тетради Смерти. Здесь, в общем-то, каждому сопернику нужно по одному удару нанести. И с этим, в общем как вы практически справлялся закладка Прикоп, но немножечко не хватило, к несчастью. Я бы рекомендовал косе Смерти начинать в обороне, потому что атака у них упадочная достаточно на карте Тускан. И, в общем, как вы видите, именно так и происходит. Они начинают в обороне. Составы на ваших экранах. Коллектив Райп Визардс сегодня представят Ханзу. Закладка Прикоп, закладка Магнит. Вот тут это опять же LX. Ну, просто мое почтение никнейм. И No the Pain. Ну а, собственно, коса смерти это Movry смог машин, тетрадь смерти Ташира и Рейдж Данайт. Ну и тут как бы начало у косы смерти Весьма и весьма многообещающее Но начало у них и на ножах Было достаточно хорошее, а вот потом Как бы все пошло по бороде Ну что ж, давайте смотреть, 3 в 5 И игроки обороны позволяют себе Слишком чрезмерную агрессию И в результате, как вы можете заметить Получают какие-то размены, которые в общем-то Им не совсем нужны Дис успевает зайти на точку А И тут же получает, богу голове от Мовари. Последним остается No Бейн. Минус Мовари. Но Ташира говорит, нет, все-таки пистолетку заберем мы, товарищ. А идите отдыхайте. 1-0 в пользу косы смерти. И, в общем-то, как я и говорил... Оборона Ну, оборона у косы смерти еще куда не шла И именно поэтому я и рекомендовал бы им, конечно же, начинать первую половину именно здесь Серега, приветствую И да, чат всем, кто сейчас находится на прямой трансляции Респект и по привету Читать пока что чатик мне некогда Как только появится время, я обязательно Обязательно э, отвечу на все ваши сообщения Снова поджим малого квадрата Как и в предыдущем раунде То есть в пистолетном коса смерти Особо не пытаются придумать велосипед Играют, так скажем, по наезженным тропам И работа, в общем-то, получается весьма и весьма э, Грамотная и хорошая Так, дорогие друзья, у на момента Я услышал вдруг Вдруг откуда не возьмись Звук из ВК Который почему-то вдруг на втором компьютере Активен ну и, кстати, не такой уж и уверенный раунд от косы смерти, вот и, что называется, доподжимались. Ситуация один на один, тетрадь смерти против Диса, и при этом Дис уже забежал на точку Б, и в данный момент имеет все шансы на постановку бомбы, и, естественно, на... Победу в этом раунде. ну тут, конечно, нужно понимать, получится ли достичь победы. Потому что позиционно можно ошибиться и не понять, откуда придет соперник. Ведь соперник уже находится в торце, дамы и господа. И вот он, момент неожиданности. Дис не ожидал увидеть оппонента в торце. И чекал в этот момент позицию с нуля. 2-0. Коса смерти чудом, но все-таки смогли зацепиться за этот раунд. Пусть и... Вот, так скажем, запрыгнули в последний вагон уходящего поезда. Но, что самое главное, успели в него все-таки э, запрыгнуть. Ян Слива, приветствую! Флаги, если я не ошибаюсь, Бразилии развешаны сейчас на Твиче. Ну, что ж, будем знать. Лав Бразил, то бишь, да? Ну что, закладка прикопа, энтрифраг по Мавери и снова поджим, который в этот раз еще более неоправданно выглядит, чем в предыдущем раунде. Предыдущий раунд, напомню вам, закончился не совсем хорошо при ситуации один в один, то есть... Не стопроцентно можно было надеяться на победу Ханзо и Дис расчищают выход на точку А И, естественно, атака получает возможность зайти на точку практически безнаказанно Здесь остается Ташира, 23 хп Не позволит играть агрессивно И поэтому придется играть именно от позиции Ждать ошибок от игроков атаки Дожидается Чека, но вынужденный сейф и поражение в раунде Увы, увы и ах, но коса смерти сдают позиции на первом же девайсном раунде своего соперника Неприятная новость, но что поделать, как-то нужно здесь сейчас Сейчас, сейчас сидеть и что-то выдумывать, изгаляться Потому что команда Ripe Wizards не самый простой соперник Да еще и опять-таки попавшийся прямо вот в четвертьфинале Лучше получиться, наверное, не могло Таширо сейвится и это... 2-1, как я уже ранее вам говорил, дорогие друзья. Тускан это каракал... Карака... Господи, каракалпакский слово. Это означает родственник. О как, ничего себе. Вот представляете, карта Тускана оказывается э, в Каракалпакастане. Это, если кто не знает, это республика, входящая в состав Узбекистана, да, по-моему. Э, поправьте, если я ошибся оказывается на их языке тоска означает родственник вот такая вот историческая справочка ну или если хотите лингвистическая справочка Uh, собаки болеют за Райп Визардс, вот так вот Ну, собственно, я не удивлен, да, потому что, как вы Знаете, если вы присутствовали на вчерашней Трансляции, Шук, то есть Команда Райп Визардс болела в матче uh, Молодая кровь против собак Естественно, за собак, поэтому тут у них Обоюдочка Санчоус, привет, у меня все за имбирь, ты как? Здорово, Константин, ты куда пропал-то? Я уж, блин, только-только, кстати, буквально Наверное, вчера или позавчера сидел и думал Блин, Костя ушел строиться И что-то куда-то там, видимо со своей стройкой совсем пропал. Беда. Зачем удалил? Я ничего не удалял. А кто что-то удалил? Кстати, я не вижу в со... ни одного сообщения в чате удаленного, если что. Вполне возможно, что оно содержало какую-то нецензурную лексику, и иногда YouTube не позволяет опубликовать такой комментарий. Так бывает. Маври, энтрифраг, снова излишняя, опять-таки, аркада. да Как вы могли сейчас заметить, была пауза. Пауза, в общем-то. Не знаю, возымеет ли какой-то итог или не возымеет Ну, давайте, короче, смотреть Анализ э, пока что отставим в сторону Важно посмотреть, как сейчас свой... Экономический раунд с одной засейвленной м проведут игроки обороны и здесь под флешку Смоук Машин справляется с Дисом, ситуация 5 в 3, где пистолеты, казалось бы, беспроблемно проводят этот раунд, но единственный девайс, к несчастью, только что погибает, однако этот самый девайс тут же, по-моему, успевает забрать один из игроков обороны, находящийся в сайде. И да, это Маври. и на этом же самом девайсе он забирает закладку Прикоп, однако закладка Магнит делает kill, сравнивая количество живых игроков на карте, Тетрадь Смерти и Рейд Ого, ой, ой ой Ханзо! Вот это даблкил последнего так вообще даже не видел, просто с прострела уничтожил. Это беда и печаль, дамы и господа. 2-2. Увы, хорошее начало. Но достаточно печальное завершение Всего этого Все окей, Саня, скоро вернусь Я помню про тебя, я же трушный Я не сомневался в тебе, Константин Нет, Боди удалил безобидное сообщение Да? Я почему-то не, не вижу, где это удаленное сообщение Странно Очень странно. Ну ладно, забеть. Дабл килл от Ханзо, минус от магнита и прикопа. Ну и тут, собственно говоря, раунд пролетел еще быстрее и еще проблемнее для косы смерти, чем даже предыдущий. Счет 3-2. А, как топка? Топка замечательно. Кушает косточки, спит, отдыхает. В общем, растет. Растет, становится все более пушистым и веселым щенком. Ну а тем временем Райп Визардс перехватывают э, пальму первенства, так скажем, и вырываются вперед. Пока что на не совсем, совсем, вернее, даже на незначительное расстояние, но сам факт, что уже теперь косе смерти предстоит догонять, и хоть они и начинают в обороне, и это был их выбор, нехорошо на своем собственном выборе куда-то уходить. Мне кажется, что вся ошибка косы смерти заключается в излишней агрессии, которую они начали проявлять прям сразу. Ну, команда Райпизердс это не тот уровень, который можно просто агрессией задавить. А, минус от прикопа, минус от магнита, минус от Нолды Пейн и Мавери. Бесподобнейшие два минуса на Дигле, но, к сожалению, одного его недостаточно для победы. Тетрадь смерти, минус закладка магнит, следом еще один минус по прикопу. 23 хп против 10 очень непростая ситуация. Единожды тетрадь смерти, кстати говоря, своего соперника смог забрать. И здесь просто резкая вылазка в духе ниндзя. Или даже, нет, скорее, не в духе ниндзя, скорее, наверное, знаете ли, э, как спецназовец Алеша выбежал сейчас из сотки. И 3-3. Неожиданно. Я думал, наверное, все-таки. Шансов у игрока атаки будет чуть-чуть больше, учитывая, что он находился в позиции. Но, как вы понимаете, даже позиции не всегда можно распорядиться грамотно. Какой будет следующая карта? Следующей карты, к сожалению, не будет. Сегодня только одна карта разыгрывается. Такая вот печальная история. Мавери, uh, энтрифраг по закладке магниту, и вот вам, пожалуйста, дорогие мои друзья, коса смерти начали с энтрифрага. Вообще, как я перед началом матча, еще на, на предыдущем эфире, то есть вчера, неоднократно говорил, что данный матч будет жгуч и горяч, и, скорее всего, uh, здесь совсем будет не очевиден победитель, и я не удивлюсь, если игра дойдет до овертаймов или чего-то вроде этого. Так что готовьтесь, Counter-Strike сегодня будет долгий. Даблкил от смок машины, закладка прикопа и No Пейн остались вдвоем. Прикоп забрал рейдж до кинга, рейдж до найта, прошу прощения. И, кстати говоря, размена не последовало, что очень важно для команды Ripe Wizards, учитывая, что их все-таки гораздо меньше! No The Pain! ни хрена себе! Вот это хешотище! Ну, 2 хп, 2 хп, увы. Тут просто... Опускаются руки, когда смотришь на свой собственный лайфбар, понимаешь, что вроде бы и мог бы затащить, но этот самый лайфбар уже, вероятнее всего, не позволит. 4-3, дорогие друзья, коса смерти теперь вырываются вперед, и вот эта чехарда может быть абсолютно целый день. Сколько игр сегодня? Сегодня только одна карта. Сыр, лапша и пивасика. Мне еще аналитику проводить после матча. Ну, такое дело, админское. А, закладка, магнит. Отличнейший хэдшот, но это разменный минус за погибшего диса. Тем не менее, получается вроде бы занять малый квадрат. И даже получается попытаться зайти на точку Б. Здесь ключевое слово «попытаться», потому что без потерь на нее зайти не удается. Однако игроки, оставшиеся в малом квадрате, свое отрабатывают по полной. Закладка магнит, к сожалению, очень далеко от точки Б. по нему есть информация. И Ташира тут просто играет бесподобно. 5-3 в пользу косы. Напряженнейший, напряженнейший Матч, дамы и господа, увы и ах Но, как я Опять же, ранее упоминал Неоднократно, этот матч Круто было бы посмотреть в формате Best of 3 в рамках финала В четвертьфинале, к сожалению Жаль, жаль, Саня, это онлайн? Да, абсолютно верно Это онлайн, ребята вот прямо сейчас Играют и Никто ничего не знает Я имею в виду по исходу этого матча И по исходу турнира в целом ну что ж, девайсы обоюдные, Мавари хороший хэдшот минус Ханза еще и Диса даже немного задела, осколками или, я не знаю, или мозгами погибшего Ханза забросала, как-то, в общем, ну, давайте смотреть. Четыре Калаша против четырех Эмок и одного автомат Калашникова, ну, тут, конечно, продуктивнее гораздо выглядит коса смерти. Мягко говоря, игроки атаки почему-то стали играть чуть более зажато, чем от них, наверное, требуется. Как мне кажется, чуть больше агрессии здесь как раз-таки команде Райп Wizards не повредит. No The минус рейдж Данайт. и вот уже теперь снова один, потому что закладка Прикоп не успевает выйти с котов, не лишившись каски, к несчастью. И остались очень непростые соперники. Тетрадь смерти и Ташира Да Кинг. У нас здесь Да Рыцарь, Да Король, вот такие вот никнеймы его ребят из косы смерти. Понимал Ноу Де Пейн, где находится его соперник, но, к сожалению, немножечко ошибся в позиционировании. К сожалению, для команды Визардс, но при этом, конечно же, к счастью, для косы смерти, которые заработали на этом шестой раунд. Это я удачно зашел, значит, раз онлайн Абсолютно верно Ну, вообще, в общем, вообще, в общем Всю неделю будут турниры в онлайне Что вчера, что сегодня, что завтра, послезавтра В общем В общем, один онлайн сплошной Закладка магнит Энтрифраг посмог машине И печально для косы смерти не начинать с энтрифрага Однако не смертельно Вроде бы такие моменты они тоже <coughs> Простите, отыгрывали Рейдж донайт, минус дис ну вот вам, пожалуйста, как бы. Энтри-фраг отыгран, ну и сейчас как-то нужно попытаться справиться с выходом на точку. А Мавери подхватывает закладку магнита, который не самым удачным образом сейчас попытался занять. мидл. Мавери, ну куда ж тебя, черт возьми, понесло? В дымы-то зачем пушить? Я, конечно, понимаю, что под флешку, но, черт возьми, все равно в дымы. Два в одного ситуация, и вся надежда только лишь на закладку прикопа. А он зависает! Нет, не зависает. А, он просто сидел под прикрытием смоков. Какой хитрец. Как же он продумал всю эту ситуацию, что с правой стороны ему не прилетит. Хотя ведь, кстати, пытались его а, забрать именно с а, длины. И могла обшальная пуля залететь куда-нибудь а, в, в район виска. Было бы неприятно. Ну, закладка прикоп, естественно, понимает, да, что под перекрестный огонь выходить не самый хороший вариант. Поэтому, пытаясь забайтить на себя хотя бы одного из игроков обороны, а, он достиг цели. Но цель... Немножко не оправдала Не оправдалась, вернее, давайте скажем так 7-3 Явная, конечно, доминация в обороне от и смерти Что немножко неприятно Потому что я возлагал на этот матч чуть больше надежд И поэтому не думал, что здесь будет какая-то доминация Хоть где-то Хоть кого-то, но рейдж донайт снова энтрифраг и, опять же, привычная ситуация для косы смерти. Удается начать с первого минуса и перевес, опять-таки, удается закрепить, потому что визардс не размениваются. Вот тут сразу проз... просвечивается, простите меня, так скажем, э... Э, косяк. Э, косяк чей? Косяк э, команды... Визардс, то что они играют не совсем тимплейно, где-то слишком делается большая ставка на э, стрельбу, и этой самой стрельбы порой может не хватить. Э, закладка магнит, э, есть соперников целая куча в упоре, но ну, удается забрать хотя бы одного из них. И даже удается покинуть опасную позицию, но перестрелку с котами, к сожалению, игрок атаки проигрывает. Победа в первой половине достается коллективу коса смерти, счет 8-3. 8-3. Это серьезно. Ну что, куча гранат и форс-бай, по всей видимости, от команды Ripe Wizards. Мне кажется, там раскида практически нет. Мамори, выход на поджим банана и два минуса. Но... но, дорогие друзья, снова коса смерти позволяют себе слишком агрессивно и вот прям... Ну, очень-очень-очень подвижно играть. За что их достаточно быстро наказывает команда ReV. Э, что неудивительно. Опять же, я уже сказал, что эту команду просто так натиском сломить не получится. Рейдж дана! Как хорошо прочитал, что соперник из-за сигареты. Ну, соперник за ящиком-то, понятное дело, на банане сам спалился. Но как он понял, что сейчас за сигой будет стоять еще один оппонент. Такие дела. 9-3. Очень-очень круто. Евреи из приветствую, приветствую вас, господин. Сто лет с вами не виделись на трансляции. Ну no ну вот, наконец-то, то самое, что нужно было команде Ripe Wizards, видимо, для того, чтобы, наконец-то, заиграть. Дис не отпускает смог машину И как теперь Тетрадь Смерти будет выигрывать, вот, подобную ситуацию? Все-таки один в три, это, как мне кажется, скорее похороны. Ну, с такими моментами все еще не потеряно. Но дым. Дым предательски скрывал позицию Диса. И, естественно, Дис с этой самой позиции победы Достичь сумел А вот его соперник нет Поэтому 9-4 В первой половине остается разыграть всего-то на всего -то два раунда Но какой накал страстей Сперва, правда, коса смерти, конечно Прям почти в одну калитку отыгрывают первую половину Теперь какие-то небольшие надежды на камбэк появляются У вышеупомянутых реви Ой-ой-ой Ой-ой-ой, Смок Машин вместе с Тетрадью Смерти погибают, однако это Форс Бай от Косы Смерти, который выходит на очень приятную ситуацию. Два в одного, Маври вместе с Рейдж Донайтом против закладки Магнита. Но зачем? Вот сейчас зачем этот прессинг? Этот прессинг позволяет закладке Магниту выйти на ситуацию один в один, а здесь, знаете, уже любая шальная пуля может поставить точку в раунде. И я не знаю, шальная эта пуля была или нет, но Маври все-таки переиграл своего соперника и принес десятый раунд своему коллективу. Что ж, the last round of half. Последний раунд первой половины. Разумеется, дорогие друзья, коса смерти уверенно близится к победе. Ну, правда, конечно, мы все знаем, как коса смерти умеют играть в атаке. И вторая половина, возможно, будет неожиданной для многих. Но будем надеяться. Будем надеяться, что... Что это просто стереотип, сложившийся о косе смерти, и на самом деле они сыграют чуть более хорошо. Хотя как что-то я не понял сейчас, что сейчас произошло. Но последний раунд первой половины они, видимо, просто решили отдать и сыграть половину 10-5 суть по всему, потому что на резкие аркадные действия игроков атаки Моверит. Да ладно, вот это развалил. Нет, все, 10-5 никаких не будет, отменяется, дорогие друзья. Просто удаляй при мне. 11-4, коса смерти. Показали очень уверенную игру в обороне. И теперь мне очень-очень и -очень интересно, как же они сыграют в атаке. Ну и я надеюсь, опять-таки, что Райп Визардс в обороне тоже немножко получше сыграют, нежели они сейчас показали атакующую сторону. Все-таки той самой агрессии, которая им была нужна В атаке им немножечко не хватило э, Таширо, минус закладка магнит Закладка магнит называется вышел посмотреть А нет ли там на банане ребят из косы смерти И вот незадача, они там есть Минус аддиса и тут же прикоп укладывается баньки. Ханзо, минус тетрадь смерти, ситуация 3 в 3 Но Маври... Недоволен такой ситуацией, Rage the Night остается последним Позиция, возможно, непредсказуемая Первый же пули попадает в голову Ханзо Ух ты, какие танцы на лестнице сейчас демонстрировали нам ребята из двух коллективов Но победа лучшему танцору и лучшему коллективу дэнсеров э, достается коллективу Ripe Wizards Бомба снята, плюс деньги, плюс мораль, плюс все замечательно А у косы смерти единственный плюсик это... На один раунд экономически придется провести меньше Но и то Плюсик ли это? Потому что сейчас в любом случае придется проводить эко И отдавать шестой раунд Соответственно сокращать чуть-чуть дистанцию И чуть-чуть дистанцию сокращать Это всегда болезненно Главное, чтобы не ударило по морали Минус от закладки магнита. И Мавери тем временем отправляется в зигзаг пушить соперников. А магнит! А магнит, черт возьми. Намагнитил сразу четверых соперников. Квадрокилл в экономическом раунде. Косы смерти исполняет... Игрок коллектива Ripe Wizards. Ну и ожидаемые 11-6 на табло. Можно делать ранний бай ввиду поставленной бомбы. И, видимо, именно этим коса смерти в этом раунде заниматься и будут. Ну, посмотрим, насколько продуктивно получится. Во всяком случае... Все предпосылки к тому, чтобы провести его удачно, есть. Есть ФАМАСы, и ФАМАСы Все таки должны проигрывать перестрелки автоматом Калашникова. Но не всегда это происходит, дамы и господа. Поджим малого квадрата и коса смерти сидят, как беспомощные маленькие мальчики. Не знают, что им сделать. Их просто по одному отстреливают. И последним в живых остался тетрадь смерти. А остался в живых он, кстати говоря. Почему? Да банально, потому что просто не находился в малом квадрате Вот такое вот стечение обстоятельств 11-7 И вот здесь как раз таки и вскрывается самый э, главный наболевший косячок э, коллектива Коса Смерти В атаке им очень сильно э, не, до... не достает вот этой агрессии Которая опять таки не доставала команде Райп э, Визардс в первой половине и в этом очень и очень Большая беда Опять же для косы смерти Потому что реви сейчас не будут допускать Тех самых ошибок Которые допускали Соды в первой половине Реви не будут пушить И все, и этого будет достаточно Для того, чтобы выиграть карту Мавери, однако, находит возможность сделать первый минус И это вообще, кстати говоря, минус куда? Минус на банан, то есть на точку Б. Ну, здесь попытка открыться на префайр И открывается лишь на прицел своего соперника No the pain. Делает разменный минус Далее очередной размен подъезжает Ханзу забирает Ташира Ну а Ташира успел забрать а, закладку магнита И ситуация равная 3 в 3 С какой-то хитро мудрой перетяжкой от коллектива Коса смерти на точку А Смок-машины Рейдж Донайт забирают uh, Ханзо И еще кого-то не успел понять Кого, по-моему, Нолды no Пейна По-последнему, в общем-то, есть информация И самое правильное, конечно же, решение В скобочках нет uh, Пойти и пушить сейчас соперников, да? а Вернее, пойти и пушить соперника Чтоб теперь просто, ну, изи раунд 2 в... Беру свои слова обратно Не совсем изи раунд Но, тем не менее, уже ситуация Это была два в 1. Три в одного игрок обороны сразу было видно, да, то есть присел и просто ждал э, каких-то действий от игроков атаки. Дождался, сделал минус и понял, что а уже вот один в два-то я могу попробовать потянуть. Александр, как вы смотрите на то, чтобы Вместе погамать в Call of Duty Да я бы, может быть, и положительно бы на это смотрел Да где мне времени только найти столько Чтобы еще и в Call of Duty поиграть Я сам в нее не играл уже с э Июля месяца Два минуса от обороны И один ответный от атаки Кстати, команда Ripe Wizards э Немножко меня расстраивают И выходят пушить соперников Это вот то, э о чем я говорил в предыдущем раунде Что этих ошибок допускаться не будет И пушить они не пойдут но нет, пушить они все-таки пойдут. И э, Мавери демонстрирует нам чудеса бани-хопа. Э, прыжками запрыгивает на точку А. Прям вот, прям, да, вот так. Но есть обход. Есть обход со спины от закладки магнита. Его моментально разменивает Маври, но ситуация равная. 2 в 2. Аханзо, кстати говоря, просто. Э, действительно, как прям вот. Ой, Мавери! Это вакейшн, дамы и господа, это просто заслуживает отдельного бана, прям вот выдайте бан человеку, ладно, я, конечно, шучу, никаких здесь банов быть не может, все и так было предельно понятно, что начинается перестрелка, и в дымах вполне в любой момент может э, появиться соперник, и нежданно-негаданно просто вот одним спрейдауном минус два Дис забирает Ташира. Тетрадь смерти разменивает. И на форсбай у игроков обороны определенно шансов становится еще чуть-чуть поменьше. Ну, потому что это все-таки уже не девайсы. Пережимает тетрадь смерти двух оппонентов. И все. И последний минус от Маври. Это 14-7. Двухкратный перевес по взятым раундам. Пора на самом деле собираться. Потому что вот тут все очень и очень... Сложно Экономика полностью не восстановится за один раунд И смириться с тем, что сейчас потенциально произойдет отдача 15-го Для команды Ripe Wizards, наверное, хуже этого ничего не может быть То есть сейчас одна м и диглы. Две м прошу прощения Одна из них уже, кстати, погибла Рейдж Донайт отдается под Диса, но благо рядом находился тиммейт. И ситуация закончилась разменом для команды Коса Смерти. Now the Pain последний и 67 хп. Тут нам очень и очень сильно, конечно же, намекают на то, что как бы нет. Как бы вы сильно не болели за команду Райфизардс, но это отдача 15-го. И теперь реви могут быть, ну... Только, собственно, командой, которая докамбетчит до овертаймов. 8 раундов к ряду необходимо взять э, всего-навсего для того, чтобы сыграть овертаймы. То есть это не даст ни победный результат, ни какой-то там плюс-минус даже положительный намек. Да, овертаймы это круто, это надежда на победу, но это и сложно при этом. Полчаса игры уже практически позади, команды начнут уставать все сильнее и сильнее. Путь к камбэку очень сложен и тернист, но команда коса смерти пытается нас убедить в том, что камбэка не будет. Закладка магнит делает даблкил. перестрелку тетрадь смерти со своим соперником проигрывает, но э, более чем максимальная информация для смог машины. Первый минус есть и по закладке магниту тоже есть информация. Залетает хаешка 48 хп игрока обороны и магнит! Попадает все-таки в бубен смок-машине. И ГГ не происходит. 15-8. Ну что ж. Очередной раунд 32 фрага, кстати, уже у Маври Это прям что-то прям э, Это за гранью фантастики но, но очень круто Очень круто, когда человек настреливает 32 килла И хреново, когда 12 на 18 идет смок машин, например Таширо Энтри фраг Следом Таширо погибает из-за легкого недочека точки Б Но вроде бы как справляются Коса смерти и бомба все-таки установлена Это очень и очень плохая информация для команды Райп Визард Закладка прикол Прошу прощения, закладка магнит. Врывается на девятку, делает даблкил. Тут же попадает под парный размен от Маври. Все. И, дамы и господа, даже не успеваю закончить начатое предложение. Команда Коса Смерти выигрывает своих оппонентов со счетом 16-8, дорогие друзья. Ну и, собственно говоря, на этом четвертьфиналы заканчиваются. И давайте, наверное, быстренько пройдемся...